Добрый день, я Дмитрий Тиняков, сервисный инженер компании iCo 3D России. Сегодня я произведу распаковку принтера компании BCN3D Sigmax. Приступим к распаковке 3D принтера. Аккуратно снимаем крышку коробки, всю комплектацию мы посмотрим позже. Как и его младший собрат, Sigma R17, SigmaX имеет систему двух независимых экструдеров, которые позволяют ему отводить неиспользуемый сопло в домашних положениях. Данная система позволяет печатать одновременно две модели в зеркале или клоны моделей. Но главное различие Sigma от SigmaX в области построения печати. SigmaX имеет 420 по оси X, 297 по оси Y и 210 по оси Z. Все в миллиметрах. Интересным решением является установка двух нагревательных пластин вместо одной. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию принтера Sigmax. В стандартную комплектацию принтера входят две катушки полуопластика серебряного и белого цвета. Также в комплекте идет два экструдера диаметром 0,4 мм. И также комплект инструментов. В комплект оснастки принтера, который мы посмотрим позднее. И также стекло печатного стола. В комплект оснастки входит клей для стекла, материал для чистки экструдера, калибровочная карта, инструкции, USB кабель Сетевой кабель Проставочные шайбы Bowden трубка С крепежом шлейфа Bowden трубки И клипсами Bowden трубки Давайте рассмотрим, что входит в комплект инструмента В комплект инструментов входит шпатель Шестигранники Плоскогубцы Отвертка из декарты, навесы для катушек и наклейки. Приступим к установке болден трубок. После установки болден-трубок необходимо зафиксировать их клипсами. Шлейфы печатающих головок фиксируйте на болден-трубках с помощью специального крепления. Приступим к установке стекла. Стекло имеет по краям 4 магнита, которые совпадают со своими пазами на креплении стола. Различие Sigma и SigmaX в том, что SigmaX имеет планетарные редукторы на механизмах подачи и возможность установки филамента на задней панели принтера. Подключим принтер, загрузим материал и приступим к калибровке принтера. После включения принтера запускается меню первоначального запуска, и нам нужно ему проследовать. Загрузка филамента. Выбираем под левый экструдер материал PLA. Принтер говорит нам, что нужно вручную загружать филамент, пока он не укрывается. Распаковываем пластик пыла, вставляем и ждем разогрева экстрадора. Для правого экструдера производим аналогичные действия. Подтверждаем загрузку, помогаем механизму подачи зацепить материал и дальше через меню принтера подгоняем материал до выхода из сопла. Дальше следует калибровка стола. В процессе калибровки принтер сам подскажет, какой регулировочный винт нужно подкрутить и насколько. Калибровка стола под левый экструдер. Для начала калибровки необходимо очистить сопло от излишков пластика. Далее нам понадобится калибровочная карта. Необходимо через меню принтера поднимать или опускать стол до того момента, как калибровочная карта будет чуть еле касаться экструдера. Принтер печатает 5 полос, и нам нужно выбрать из них, какая лучше всего легла на стол. В данном случае третья линия нам понравилась больше всего. Для правого экстезора производим аналогичную работу. После калибровки в первых слоев принтер печатает калибровочные риски двумя экструдерами. И нам нужно выбрать риски по, сначала по оси X, а потом по оси Y, которые лучше всего совпали. В обоих случаях у нас получились риски под номером 7. После загрузки филаментов и калибровки принтер готов к работе. С вами был Дмитрий Тиняков. Всего хорошего!